Всем привет, с вами Нанаква, и это третья часть видео о креветочнике. Итак, мы подготовили аквариум, засыпали грунт, поставили все необходимое оборудование, что теперь? Теперь нам необходимо, чтобы аквариум запустился, а если быть точнее, нам нужно, чтобы в аквариуме сформировался азотный цикл. Если мы не используем никаких препаратов для быстрого запуска, то ждем минимум месяц, проверяем воду на количество аммония и если значение равно нулю, пора задуматься о том, каких именно креветок мы хотим видеть в своем креветочнике. Самым распространенным родом аквариумных креветок являются каридины и неокаридины. Также существуют этиопсисы, макробрахиумы и еще несколько разновидностей. Сегодня мы поговорим говорим только про неокоридин и коридин. К роду неокоридин относятся всем известные вишни, такие креветки как кровавая мэри, блюдримы, желтый огонь, черная сакура и многие другие. К относятся кристаллы, тайвани, тигры и суловеси. Но последних я бы выделил в отдельный род, так как содержание данной креветки значительно отличается, и про нее мы поговорим в следующих видео. Меня часто спрашивают, можно ли держать несколько разных креветок в одном аквариуме. Если эти креветки принадлежат к разному роду, то их можно смело держать вместе, скрещиваться между собой они не будут. Единственное, необходимо, чтобы параметры воды подходили как для одних, так и для других. К примеру, вряд ли получится держать совместно. С ловецких кардиналов и красных кристаллов, так как температура для их содержания кардинально разнится. Если креветки принадлежат к одному роду, то лучше их не садить в один аквариум, так как они будут скрещиваться между собой со временем их потомство будет вырождаться, теряя свой прежний окрас. Но есть и исключения из правил. К примеру, можно держать в одном аквариуме креветокамана, кристаллов и бабаулти без риска их скрещивания, хоть и относятся они к одному роду коридин. Чем же отличаются коридины от неокоридин? Помимо их внешнего вида, самое значимое отличие это условия их содержания. Для каридин лучшим решением будет вода профилактическая, фильтрованная через систему обратного осмоса и соли для реминеризации воды. Карединам необходимы следующие параметры воды: температура 22-24 градуса, общая жесткость от 6 до 8, карбонатная жесткость равная нулю и кислотность от 6 до 6,5. В свою очередь, неакаредины являются менее требовательными. Они достаточно хорошо себя чувствуют и в водопроводной воде. Конечно, если параметры водопровода не из ряда вон выходящие, параметры воды для них более широкие. Оптимальная температура воды от 20 до 24 градусов, общая жесткость от 6 до десяти, карбонатная жесткость от нуля до восьми и кислотность от шести до семи с половиной. Практически все аквариумные креветки – это селекционные формы, которые люди вывели с помощью долгой и хлопотливой работы, и время от времени у них бывает проброс. Это означает, что периодически появляются креветки, имеющие менее яркий окрас или какие-либо другие отличия от своих родителей. Таких креветок следует отбраковывать, в противном случае это приведет к тому, что последующие поколения будут рождаться все менее и менее яркие. В большей степени это относится к неокоридинам и в меньшей степени к коридинам. Краковку следует производить тогда, когда креветки достигнут хотя бы половины размера своих родителей, так как молодь всегда менее яркая, нежели взрослые особи, и только со временем они приобретают свой полноценный цвет. Многие люди хотят содержать креветок в общем аквариуме с рыбками. Плохо ли это? На мой взгляд, да, так как даже гупи с легкостью могут охотиться на малька. Да и креветки в полной своей красоте раскрываются только в видовом аквариуме, так как в нем они чувствуют себя в безопасности, а в аквариуме с рыбками могут Прятаться, постоянно стрессуя. Но если вы все же хотите креветок, но не хотите ставить для них отдельный аквариум, можно завести миролюбивых рыбок, которые не будут охотиться на креветок. Примерами таких рыб являются атацинклюсы, коридоры с эпигмеи, севелии. Также можно завести дермагенисов, так как большинство своего времени они проводят в верхних слоях воды. Если вы знаете еще каких-то рыбок, способных мирно жить с креветками, напишите о них в комментарии. Если все же вы решили завести креветок с другими видами рыб, то создайте максимальное количество укрытий для креветок. В интернете ходит мнение, что креветок можно не кормить, мол они и сами найдут чем поживиться. Да, в аквариуме действительно есть много чего, чем креветки могут питаться, и их смело можно оставлять без еды на более продолжительное время, чем рыб, если вам пришлось куда-то уехать. Но это совершенно не значит, что их не нужно кормить. Кормить. Креветки так же как и рыбки нуждаются в постоянном и разнообразном кормлении. Корм для креветок должен быть как растительный, так и белковый. Своих креветок я кормлю 2-3 раза в неделю, в остальные дни добавляю разного рода добавки, о которых я рассказывал ранее. Самое главное при кормлении креветок не класть слишком много корма, так как недоеденный корм может начать портиться, что в свою очередь может привести к смерти креветок. И крайний вопрос на который бы я хотел ответить в этом видео. Нужно ли чистить стекла в креветке? креветочники от водорослевых обрастаний. Я чищу только переднее стекло, оставляя заросшими боковые и заднюю стенку, так как креветки очень любят пощипать водоросли и тем самым восполнять необходимые им элементы. Если есть еще какие-то вопросы, которые бы вы хотели, чтобы я осветил, напишите их в комментарии. На этом все, спасибо, что досмотрели видео до конца, пока!